Здравствуйте! Сегодня будем готовить икру из патиссонов, а если нет их, то можно заменить кабачками. Просто икра из патиссонов немножко нежнее. Намываем все овощи, необходимые для приготовления этой икры, и теперь переступаем к взвешиванию их. Красные спелые помидоры 500 грамм. Патиссоны или кабачки 2 килограмма. Если кабачки берем, то очищаем их от кожуры, если она жесткая, и удаляем внутри семечки, они тоже жесткие. Патиссоны этого не надо делать, потому что патиссоны и кожура мягкая, и семечки мягкие. Морковь, желательно красная, а не бледная, чтобы была. 500-600 грамм. Лук репчатый, 300 грамм. И теперь приступаем к нарезке всех этих ингредиентов овощных, чтобы в дальнейшем их измельчать в блендере. Можно и в мясорубке их перекрутить, а потом разбить блендером. Многие советуют брать молодые кабачки или патиссоны, я бы этого не советовал, потому что из молодых кабачков или патиссонов будет сильно жидкая икра или ее дольше придется просто варить. Патиссоны нарезаем сразу, а если кабачки, то их придется очистить от кожуры и вынуть семечки. С патисонами этого делать не надо Потому что они и так мягкие И семечки вынимать не надо Теперь нарезаем так же само И остальные овощи Это лук, морковь И потом будем измельчать их блендером Или в мясорубке У кого что лично есть Итак Приступаем к измельчению всех овощных ингредиентов блендером или мясорубкой. Измельчать будем до однородной массы. Если еще какие-то кусочки могут и остаться после сбивания блендером, не расстраивайтесь. Потом всю готовую массу, когда уже сварится, можно разбить блендером патиссон в блендер закладываем понемножку, потому что они плохо будут садиться и плохо будет издробляться, если в большом количестве мы заложим. Вот так выглядит эта масса, которая уже измельчена до необходимой нам консистенции. Вот так оно все выглядит. Теперь выкладываем и теперь будем приступать к измельчению других овощных ингредиентов. Приступаем к измельчению моркови моркови тоже мало ложим потому что она сильно плотная моркови берем одну четвертую или одну третью часть от количества патиссону или кабачков так будет лучше выглядеть наша икра и вкуснее от вкусовых свойств моркови зависит и вкус нашей икры общий рецепт приготовления икры из патисону или кабачков не подходит для всех ингредиентов потому что все ингредиенты выглядят по-разному а вот так измельчили до однородной массы морковь и теперь будем приступать к измельчению других овощных ингредиентов. Помидоры имеют свойства жидкости и поэтому их можно закладывать здесь побольше. Заложили необходимое количество помидор посуду блендера и приступаем к их раздроблению или измельчению. Томатов ложим не более как одну четвертую от количества патиссонов или кабачков. Вместо томатов можно положить и томатную пасту. Помидоры сбиваются быстро и легко, потому что они имеют свойство жидкости. Вот такая жидкая масса получилась из помидор. Многие очищают кожуру от помидор, но мы здесь не очищаем для того, чтобы придать более густоты для данной икры. Также измельчаем и лук, и вот что из этого получилось. Вот такая измельченная масса всех овощных ингредиентов, которые потом будем варить. Но прежде чем ставить на варку эту измельченную овощную массу, будем добавлять еще вкусовые ингредиенты. Это соль. Каждый ложит по своему вкусу. Это от 1 столовой ложки до 1,5 столовой ложки. Сахар. 2-3 ложки. Это 50-70 грамм. Растительное масло. 150-170 грамм. Уксус 9%. Одна или полтора столовой ложки. Это в зависимости от кислотности томатной пасты или помидор. Каждый по своему вкусу. Добавили всех необходимых ингредиентов для вкусовых качеств. Теперь можно ставить и для варки. Для консервации на зиму варку необходимо производить не менее одного часа. Ну а если кушать сразу, то достаточно и сорока минут. Доводим до кипения и регулярно перемешиваем. Желательно... Варку производить в алюминиевых или в любых толстостенных посудах. Пробуем на вкус. И каждый по своему вкусу добавляет тех или иных вкусовых ингредиентов, которые необходимы для данной икры. Потому что у каждого вкус разный. И данный рецепт, который изложен в этом видео, это не значит, что эти вкусовые качества всем могут подойти. Поэтому будем внимательны, чтобы потом не говорили, что этот рецепт не подходит ко мне или что поэтому лучше испробовать на месте. Итак, подобрали вкус данной икры под себя. Она Готовая и теперь можно раскладывать ее по банкам. Раскладывая горячую икру по банкам будем осторожны, чтобы не обжечь себе руки. Накладываем икру по банкам доверху, оставляя при этом место еще для воздуха, который будет отделять икру. От крышки. Прежде чем закрывать икру для консервации на зиму, убедимся в достаточности всех необходимых ингредиентов, которые необходимы для сохранения нашей продукции на длительное хранение. Вот так красиво выглядит наша икра. Полностью все вкусовые качества придадут данной икре только по истечению не менее одних суток. Тогда икра будет насыщена всеми ароматами и вкусовыми качествами, которые мы заложили в данную икру. Ну вот и все. Надеюсь, это видео понравилось вам. И если вам понравился мой рецепт по приготовлению икры из патиссону или кабачков, воспользуйтесь им. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, отвечу. Всем приятного аппетита и удачи! Кто не успел подписаться на получение новых видео, то подписываемся на мой канал. А кто хочет, чтобы этот рецепт сохранился у себя, то ставим понравившийся, и он будет сохранен у вас. Всего доброго! До свидания!